Привет, друзья! Сегодня последний день выставки в Бел экспоцентре Белгородская строительная выставка. Компания Latitude подготовила интересный стенд с новинками, материалов для наружной облицовки и отделки. Первая тема – это сайдинг из древесно-полимерного композита с закрытым швом. Мы сюда приготовили несколько цветовых решений классической коричневой гаммы, коричнево-желтой, хотя у производителя есть 15 цветов. Этот сайдинг очень легко крепится на деревянные, на деревянные бруски и сопровождается аккуратными уголками в цвет. Еще одна новинка для фасадной отделки фиброцементные японские фасадные панели KMU. Это новейшая коллекция, приехали в конце 2018 года. Очень качественные фактуры под камень, Глубокая рельефная фактура панели. Такие панели длиной 3 метра 3 сантиметра, высотой 455 миллиметров. Площадь панели 1,38 квадратного метра. В ассортименте KMU порядка 400 фактур. Под дерево, под камень, кирпич, штукатурку. Все очень классно выглядят. Здесь представлены наиболее популярные фактуры на российском рынке. Это коричневый камешек, который зачастую идет над соколь, и э, желтенькая штукатурка. Очень популярная фактура. Фиброцементный сайдинг кедрал для наружной отделки фасада уже становится классикой на, рос на российском рынке. Мы специально уже повесили цвета немного посвежее. Красные, тут новый коричневый цвет, зеленый сайдинг и белый. В Белгороде и в Воронеже у нас есть объекты из всех этих цветов реальные. Смотрите на нашем сайте фотоподборки, как выглядит материал в натуральном виде на доме. Всего в палитре кедрал 31 цвет. Также подготовлена хорошая выставка древесно-полимерного композита. Это материал, который заменяет дерево для наружной отделки. Главный, главный продукт здесь – это террасная доска для пола. Из новинок. Это э, наш новый поставщик, новый старый поставщик, очень известный в России, компания Твинсон. Доска бельгийского производства, очень качественная, как для жилых, так и для коммерческих объектов. Э, и в том числе есть доска премиум уровня, полнотелая. Также очень интересные образцы есть э, доски терапол российского производства, выполненные по технологии коэкструзия. Уже становится классикой ступени из древесно-полимерного композита, полнотелые. Они выпускаются длиной по 3-4 метра. А новинка, новинка на стенде – это такие ступени, только пустотелые, облегченные, сделанные специально для ИЖС, для частных домов, где нагрузка на ступени пониже, народу ходит меньше, поэтому ее можно облегчить и, соответственно, удешевить. Приятно видеть, как развивается рынок ДПК, рынок древесно-полимерного композита. Производители начинают выпускать целую гамму, большую гамму цветов. То есть, если появляется новый продукт, он выпускается сразу в нескольких цветах. Также привезли сюда на выставку наши образцы ограждений для террасы из древесно-полимерного композита. Это ограждение для уличного использования, не требующие ухода и покраски в течение 10-15-20 лет. У нас собрана в Белгороде терраса из этого материала. Любой может в любое время суток прийти и посмотреть, убедиться, как качественно служит этот материал уже четвертый год у нас. Здесь всего четыре образца ограждений, хотя э, мы можем предложить на выбор порядка 25 сочетаний цветов и фактур от различных э, производителей. Если вам нужно сделать какой-то интересный проект, то приходите, мы любое решение для вас найдем. Самое классное во всем этом то, что э, Рынок начинает отвечать требованиям дизайна, люди хотят видеть различные цвета и идет развитие от желто-коричневой гаммы в отделке сразу в несколько направлений. Классные цвета идут в сером направлении, это серый и асфальтовый цвета, это ступени. Целая гамма серых оттенков террасной доски такого рода очень популярны становится дымчатый серый по технологии color mix это террасная доска и есть такая же э, ступень и фасадные панели а другая ветка цветовых направлений это синий зеленый красный уже можно делать э, отделку наружную отделку дома немножко повеселей особенно это актуально будет для коммерческих объектов например для уличных террас такими цветами можно очень хорошо оживить любой объект хоть жилой хоть коммерческий зеленые синие красные ступени ярко желтый цвет это все материалы которые не нужно красить они окрашены в массе и будут стоять годами не меняя внешний вид очень крутая террасная доска насыщенно зеленого цвета, насыщена синего, выполнена по технологии коэкструзия, то есть внутреннее ядро закрыто полиэтиленовой пленкой и это очень долго будет материал хранить цвет и он очень защищен от любых воздействий. Хоть физического удара или натирания мебелью уличной, каблуков не боится он и естественно не боится влаги и солнечных лучей которые в принципе и разрешают любой материал и отдельная изюминка для любого проекта это конечно белый цвет который никогда не выйдет из моды наоборот сейчас очень сильно входит в моду белая террасная доска ее не нужно красить она выполнена по отличной технологии коэкструзии такие же белые ограждения бесподобные что касается именно белой отделки, есть отдельное видео в нашем канале в YouTube, где есть подборка также фасадных панелей белого цвета. Приходите в Latitude со своими проектами, будь вы хозяин частного дома или дизайнер, или монтажник, прораб. Мы со всеми найдем общий язык, с нами просто работать. У нас большой выбор материалов, очень хорошо подобран. Ждем вас в наших офисах, офисах в Белгороде, в Воронеже, в Москве и в Краснодаре. Спасибо организаторам и лично Диане за отличную выставку. Пришло много народу, видно, что постарались организаторы как следует. Мы хотели бы поблагодарить от лица Союза Белгородская торгово палата и Белокспоцентра за то, что компания Latitude замечательно оформили стенд. Приехали, приняли участие в нашей 23-й межрегиональной специализированной выставке белакс -пастору». И ждем вас в августе на строительном форуме.